Всем привет! Это первый этап открытия 500 кейсов. Откроем сегодня 250 вместе с женой. поздоровайся Всем привет. Всё, начинаем. Поскольку штук по 40, давай будем открывать. 50. Только 50. По, 50. по 40 или по 4? Давай вот эти вот по 4. Ой, по 40. А вот эти вот первые ящики как-то вот так вот. Он нажимает, ты первая. Я я второй. И ничего хорошего, короче, не выпал. Ты сам не нужен. А? Да, не, какие-то футболки, а это... Как пилотка, блядь, что ли, блядь. Скудник. Ч ⁇ -то как-то скудника. Ладно, короче, я теперь открываю 40. Ну, погнали, чё. Второй вот эти вот особые ящики. Тоже по 40. Так, было из Какая к Да, вот что творит Самоизоляция, к Какая-то к к Nah, теперь, теперь моя очередь. Oh. Oh, кстати, зато две этих, как он, за это, выпал, и вот шлем тоже. Ничего, ничего, на это ребята Сурикат, что ли? Yeah, ну, да, может. Ну, возможно. Нет, это 4. 40 вон. Да. Усы какие-то, короче, <с тебя. Теперь моя очередь. не знаю хоть порошок. <смех> <смех> <смех> ну бля, прикольно прошу и сбросить. это как то да, шлем <смех> тоже парящий парящий какой-то орел а это что такое шлем окей на льду ну, прикольно <смех> Так, ну все, первый этап закончился. Всем пока и удачи. Не забывай подписываться на мой канал, ставить лайки и жмакать колокольчик.